Встречаемся с барашней. Дед мой внезапно не спустил дух, И пошел с той поры слух, что те колокольцы и впредь стоит, когда придет время, господам, отправляться в вечный путь. И тогда дец мой замок, пришло мне на память, что каждому из нас колокольцы будут звонить в смертный час. Почнем все с Возвращаемся Колокольцы... Неведомо <связывающие> мне теперь, Что колокольцы скоро Снова зазвонят. И станется это, Когда пробьет Мой час. И <связывающие> нас сейчас пробил.